Всем привет! Сегодня проведем тренировку на свежем воздухе с элементом закаливания, немного потянемся и поработаем на пресс. Так поехали! Будем делать 10 подтягиваний и 10 подъемов ног сразу без отдыха. Это был первый подход. На улице примерно 18-20 градусов минуса. Итак, отдыхаем. Сейчас сделаем еще один. Мы провели небольшую тренировку с элементом закаливания. Сделали три подхода. 10 с 10 подтягивали. Ну Заходите, Выходите, закаливайтесь. Пишите, оставляйте свои комментарии. Всем удачи!